Всем привет! Вы находитесь на канале Ем Колбаски. Меня зовут Павел Агапкин. Я занимаюсь колбасой уже больше 25 лет. И у нас сегодня в гостях интересный человек. Его зовут Юрий Постригай. Олимпийский чемпион мира. Я олимпийский чемпион погребли на байдарках. двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы. И также уже 25-й год грибу на байдарке. Как вот и ты занимаешься колбасками? мы занимаемся любимым вместе? делом да, по сути я мечтал о человеке который вот с нуля не умеет делать колбасу может прийти к нам и мы вместе с ним сделаем колбасу для чего? для того, чтобы показать вам, насколько это просто и вот Юрий, мне кажется, вот мне повезло с Юрой, вот он согласился мясо мы все любим я люблю мясо и ты это успешно делаешь так что я думаю, получится очень вкусное блюдо насколько я знаю, у тебя же есть своя схема питания, да, ведь у каждого как... Как у каждого чемпиона. Да, я буквально где-то 3,5 года назад, до этого я ел все подряд, так. в перемешку. Так. Первый, второй, третий компот, как делают все спортсмены, большие тарелки. А если ты приезжаешь куда-то в другую страну, там у нас сбор, например, в Турции, шведский стол, у тебя вот такие горы просто, потом лежишь, думаешь, зачем я это все съел, так. зачем. И настал тот период времени в моей жизни, когда мне... Не очень получалось достигать тех вот вершин. Я тренируюсь, тренируюсь, тренируюсь. Бабах заболел. И как раз 2019 год это была вот эта такая точка, где нужно было что-то менять в своей жизни. Mm -hmm. И я поменял как раз, начал рационально питаться, начал по-другому смотреть на продукты, то, что попадает ко мне внутрь. Uh -huh. Мы ответственны за то, что мы едим, в принципе. И mm -hmm. многие думают, что они полезно питаются, да. но ну, понятно, что все продукты это как полезные, да, чипсы там это можно убрать, конечно, в сторонку, но все думают, что полезно это вот так. А Из-за того, что у меня была такая история, что я Показывал высокие результаты, все время вверх-вверх-вверх карьерная лестница, а потом вот этот спад, это мне поменял очень сильно мою вообще жизнь спортивную. Если я хочу дальше продолжать, мне нужно что-то было поменять, чтобы мое здоровье было лучше, а здоровье – это база, mm -hmm. и мы должны следить за то, что мы делаем, поэтому я поменял систему. Так, хорошо. Своего питания. А ты, вот, ты мне скажи, у спортсменов ну, вот в твоей системе там разделено как-то белок, вода. То есть четко ли структурировано все вот это? Или есть просто методика последовательности? Смотри, самое главное здесь, как настроена у нас выводящая система. Если мы не пьем воду, то, соответственно, у нас процесс, метаболизм все замедляется, да. Да, кровоток медленный. Да. И, соответственно, продукты, которые в нас поступают, они либо потом... Там, у кого-то аллергия, у да. кого-то насморк, у кого-то лишний вес, у кого, ну, кого что, <с болезни <с различные множество. И я начинаю день свой с жидкости, пью воду, mm -hmm. можешь задать вопрос, сколько? Ну вот 2 литра да или больше? Я 2 литра пью перед завтраком, да. Утренняя вода, она должна быть oh -oh. самой большой. Oh -oh. Нормально, так. Утренняя вода самая большая, потому что мы ночью потели, дышали, и очень много жидкости из нас выходит. И я думаю, что зрители, которые смотрят, они замечают, что ночью мы особо не ходим в туалет, а утром просыпаемся и понимаем, что у нас, мы можем уже определить, надо нам быть пить воды или нет. Если моча да. у нас да. желтая, да. то это уже проблема, значит из клетки уже вода вышла и, соответственно, организм, если вот этот сушняк появился во рту, да. то необходимо его восполнять до того, как появился этот сушняк. А -а -а. И постепенно в течение дня я пью воду, продукты я питаюсь где-то от 4 до 5 раз в день. Угу. Завтрак, обед, полдник, ужин, поздний ужин. Как в тренер лагере. Ну, практически, да. да. Но должен, должна, должна же быть дисциплина. Вот у спортсмена есть дисциплина. Есть первая тренировка, есть вторая тренировка, mm -hmm. есть время на восстановление. И дальше уже кто как по своим делам. У кого-то yeah. компьютеры, игры, у кого-то книжки. И вот так и живут, в принципе. Чем хороши профессиональные спортсмены? У них yeah. есть дисциплина. И если они в, в этом тверды до конца, mm -hmm. они достигают результата. Если у них есть какие-то сбои, там, mm -hmm. другая дорога, mm -hmm. Mm -hmm. рано или поздно он не сможет выехать на том, что вот у него есть сейчас. Там, если он здоров, организм хорошо еще справляется mm -hmm. с нагрузкой, то он может делать все, что угодно, все будет заходить. Но потом рано или поздно, у кого-то это в 30 лет, у кого-то в 20, у кого-то в 50, но... Нам нужно следить за то, что мы делаем. А вот э, спрошу тебя, ты э, вот, э, для себя создал ту систему питания, э, ты ее начал э, давать людям другим, да? Я так правильно понимаю? И э, вот как у людей? Вот ты заметил, зам, насколько, вернее так, вот... Когда человек упирается в здоровье? На каком возрасте примерно? 40 ну, Во-первых, я систему не создавал, я пришел да. к доктору, обратился, который как раз двигается в этом. И да. вот он как раз подсказал и открыл. И до этого еще в Советском Союзе был академик Розенков, который как раз эксперименты проводил и смотрел, как, что нужно делать, чтобы организм был здоров. Максимальным Да, состоянии. и ему тогда дали запрет на, на его деятельность. А почему? А потому что это было невыгодно фарминдустрии, индустрии невыгодно тому, ну, что предлагает да, большая, вот, современное общество. Да, да, да. И поэтому вот такая ситуация возникла. Интересно. Так, хорошо. Ну, у тебя сейчас же есть ресурс, где ты э, пропагандируешь это все. Я, я к чему? Люди, да, да, да. Я рассказываю под, людям, Подписывайтесь да. на Юрия постоянно. Я веду свой блог. Там рассказываю о питании, рассказываю о тренировках, даю бесплатные тренировки всем от разных возрастов. Вот люди, которые обращаются, это средние где-то от 34, вот, mm -hmm. ну, в принципе, mm -hmm. моего возраста mm -hmm. люди ну, обращаются. Mm -hmm. Ну, плюс еще как раз уже опытные, которые там, 40+, они тоже обращаются, и тоже им интересно, потому что они хотят поменять что-то, они уже состоятельны, они уже знают толк в жизни, mm -hmm. все попробовали, mm -hmm. все поменяли, надо что-то поменять сейчас. Ну, то есть поменять себя уже. По да, сути. И я как раз делюсь этой информацией, рассказываю людям. Тут очень ценно, когда ты делишься тем, что наработал, за, за, я тоже полностью поддерживаю твою идею, потому что все, что ты накопил, нужно отдавать. Потому что иначе как. Если ну. ты не делишься, то да. ну, кто-то другой поделится. И Но ты не растешь. Тебе надо в любом случае взаимодействовать с людьми. Нетворкинг никто не отменял. Вот мы с тобой познакомились на, на почве приправ. Мне нужно чем-то украшать блюдо. чтобы чтобы они были еще вкуснее. А ты делаешь так, что ты радуешь людей э, вот этим прекрасным событием. Так что, хорошо, ближе к блюду. Давай. Что у нас сегодня в планах? Я так, ну, к при, приходу Юры, я так приготовился, думаю, ну, что же за спортсмены едят-то? По моим, моим прикипкам, они должны есть какую-то суперскую полезную еду. Я подумал, что это должна быть индейка. Но, наверное, и курица. Ты курица и индейки как вообще, различаешь? Или? Я ем все виды мяса. Просто, если, допустим, у меня... Вот ты бывает так, как поел, да. чувствуешь, что ну, какой-то дисбаланс. Да. Значит, надо это блюдо отсеять ну, недельки на 4. Потому что сейчас, видимо, иммунная какая-то реакция а -а -а. идет на то, что это блюдо сейчас пока тебе не нужно. Ну, вот на свинину, кстати, есть такой тяжесть? Нет, нет? нет, А тяжесть, она может, либо у тебя там стул какой-нибудь не такой а, после еды, а, либо а. у тебя тошнит, либо ну, что-то вот общем, происходит, что когда называется... ты любое, мя... ну, можно не только на мясо обращать внимание, там, mm -hmm. любое блюдо. О, хорошо. Хорошо, значит, у нас сегодня, сегодня индейка. Мы сделаем простое блюдо. По моим прикидкам, самое простое блюдо – это, конечно, мясной хлеб. Мясной хлеб в любой духовке. Дома духовка же у тебя есть, Есть. Правильно? Окей. Мы ее измельчим на любой мясорубке и замешаем. Я так примерно план накидываю. И замешаем с какими-то специями. Специи ты можешь сам выбрать, вот из этого, или там откуда угодно, да? Либо можем собрать. Как, кстати, удобнее для тебя самому собрать специи? И каких дозировках я скажу каких? Или взять готовое? Мне кажется, готовое. Готовое, но уже ты знаешь, с чем столкнешься. Повторяемость. Да? да, система. Хорошо, согласен. И можно сделать какой-то один, допустим, вот на, на разнообразие. фантазии. Фантазия, О, да. хорошо. Вот так вот. О, хорошо. Отлично. Тогда значит, давай пополам делим мясо и два этих две закруточки сделаем. Отлично. У нас самое главное в колбасе что? Самое главное – температура. Все остальное вообще пофиг. Самое главное, чтобы у нас белок не пережигался. То есть не в духовку на 150, а хотя бы ну, 80-90. Это самое главное. Остальное вообще все мелочи. Вот, собственно, что я хотел сказать. Так, ну что, поехали, да, ближе к делу. Индейка распускаем и замешиваем. Когда будем замешивать, мы к вам еще вернемся. Ну что, мясо готово, распустили, значит, мы с тобой на две команды делимся, получается, да? Окей, взвешиваем пополам, распиливаем и потом со специями определимся. Так, по специям дальше. Смотри, давай, наверное, про основу, про соль. Знаешь, да, что в мясе есть два типа белка? Есть водорастворимые, есть соль растворимый Нам нужно что? Нам нужно вытащить из мяса вот эту основу белковую, чтобы в этой основе белковой растворить как можно больше ну, удобного переваримого белка, так скажем, вот, солерастворимый белок, то есть добавляем соли примерно, ну давай полтора процента, мы все меряем в, в процентах, не в граммах, не в ложках, а так, так ну, как акции на фондовом рынке, Да-да-да-да. Мы процентах. Акционеры практически, банкиры. А знаешь, кстати, история, ты очень правильно сказал, вот есть же сыровяльные изделия, да, мы делаем сыровяльные изделия, там всякие, ну не хамона хамоны, а такие долгие ветчины, вот, была история, когда мне мясо резко подорожало, я заложил достаточно много мяса на вяленье. Спустя полгода я получил, я купил мясо по 250 рублей, свиную лопатку, оно усохло по 600 рублей, да, но мясо выросло в цене два раза. Короче, я получил примерно пятикратное увеличение цены за полгода. Так что проценты растут. Ладно, хорошо. Я про соль. Полтора процента каждому, а остальное будем уже на свой нос делать. Кому, кому какие специи нравятся. Так, специи есть. Полтора процента от килограмма, 15 грамм. Можно, конечно, красивую нитритную соль использовать. Сделаем так. Воды давай, наверное, десяточку, хотя можно и пятнадцаточку, 15 процентов. То есть 150 грамм на килограмм. У нас примерно килограмм. Давай 150. 150. Так, сейчас смотри, сейчас просто вымешиваем э, до максимального загущения, просто руками, мешаем-мешаем. Можно конечно на блендере долбануть, еще быстрее гораздо. И чем меньше ты измельчишь, тем больше белка ты выбьешь. А вот уже потом будем делать красоту-красоту. Прям в кашу, да, привыч? Прям в кашу, прямо вот по жесткому с ней. А, Надо было... было весло взять. А, да, кстати, <существует> да. <существует> <существует> И мешать тут. Ну, бетон мешал. А <существует> Вот знаешь, как, когда начнет отлипать от э, емкости, с, с, оставляя чистое дно, значит готово. Ой, сколько у нас уже? 8 лет каналу, да? 9 лет канала в этом году. 450 роликов, э, 200 тысяч подписчиков почти что. Надо праздничные видео. Вот чуть нибудь устроим. Да, чуть нибудь устроим. И все подписчики, кстати, честные, вот накруткой на никогда я не занимался. Вот вообще никогда. Ну а мы какой-нибудь подарок разыграем. Вот у меня есть книга моя. О, о, вот разговор пошел. Тут моя секрета мотивация олимпийского чемпиона. Так. Там тренировки есть книги и просто история успеха моя. Полезные мысли, идеи. И вообще мой жизненный путь, где мне было сложно, где мне было легко. И как предотвращать эти ошибки, ну, чтобы их не повторять. Ну, короче, там очень полезно, ценно. Ценный контент. Практически все книги распроданы но есть еще заначки, парочка Слушай, Карто. как руки забились ой. Забились? О, а ты говоришь, у нас Слушай, у тебя гораздо, у тебя гораздо кстати, готовее фарч, у меня Это я, похоже, тут языком чешу Ты тогда выбирай себе любую специю, которая тебе понравится Там на Ну да, мы перчатки меняем. Вообще, про специи Мало кто задумывается, но мне кажется, я, я могу ошибаться, специи – это как раз та душа, которая делает все вкусно. Я же раньше просто продавал чужие пряности, молотые, да, а, ну… Всегда на, на, на пряностях есть такие моменты, где там с качеством там, народ там, подсовывает, нехорошие. Да? Короче, пришлось поставить свои мельницы, свои мешалки, свои сита и все-все-все, лишь, лишь для того, чтобы одну идею поддержать, чтобы специи были идеальными. Соточка процентов. Да, Идеально. Да, да, У специй может только одно качество, высшее. Все остальное нельзя просто, как у рыбы, да, там шуточка. А Ты мне говорит. рассказывал про кирпич, что подмешивают. Да, вот чем только не бодяжит. Орегано бодяжит оливковыми листьями, черный перец бодяжит, знаешь, гречишная шелуха такая, вот, она ж коричневый по цвету, похожа на перец, бодяжит. Паприку бодяжит яблоками крашенными, просто покрасили повысили, вот что, никак не отличишь, короче, и А индейку тогда -то, чем, если Индейку, ну, бывает, что качает рассолом. С одной стороны, конечно, зарабатывать денег на тебе, да, на мне. Продают воду по цене мяса. С другой стороны, они делают немного более подготовленным. – Ты э, замариновали воду. тебе да, шашлык, чайчик держи. – Да, да, да, чайчик, да, да. Держи, да, да. сочное. Ты жаришь, у тебя все сочное, классно. Ну, такая, так есть. Бизнес на всем, естественно. Но мы за честность. Вот как есть, так вот есть. По крайней мере, вот в мясе я немножко разбираюсь, могу сказать сразу, что накачано, что не накачано. Про специи. Бери, какие тебе нравятся. А я соберу, наверное, по-простому. Так, какую же выбрать? Хочу вот немного более, это моя любимая. И второе, болотный кину тогда, возьму. Так, что внутри, что снаружи? Вот это, внутрь. Красная будет внутри. Ну и... это же немного же, ну чтобы она там... Ну и... чтобы, да, чтобы драгона себе Потом много, вот число. такой будешь у Итак, значит, если у Юрия уже готовые смеси, я, наверное, все-таки сделаю по чесноку, чтобы отдельные смеси мы собрали. Тогда делаем основу и делаем яркие звездочки. А в основе у нас будет чеснок и соевый соус. 3 грамма чеснока сухого, гранулированного, 3-4 грамма соевого соуса, любого, который найдется дома. И потом на звездочке снаружи, ну, в смысле, на срезе, мы добавим красного и зеленого. Красная это паприка, э, острая, достаточно паприка. И базилик. Да, здесь она есть, кстати, да, как раз. Острее, чем вот это будет. Это будет острее. Попробуешь. Попробуй. И базилик. А что значит звездочки? Вот. Ну вот смотри, когда ты режешь. Крупная фракция. Можно пустить в основу, измельчить все на нулевку, да, там на, на 1 миллиметр. И ты будешь кушать, и ты будешь понимать, что ой, вкусно и все. Да, ну, вернее, так, общее вкусно, классно, все, все. Как вот здесь. Мелкая фракция. Я а понял. можно пустить крупной фракции, и ты при раскусывании у тебя будет взрываться, да, ты там укусил там перчиночку. Кстати, перчиночку я -то Это, тоже. Короче, даже. так. Такой сленку у поваров, да? Да. Ну, я не повар, я, я техно. Я, честно, готовить не умею, кстати. Да ну, да. И давайте, наверное, черного перца еще добавим. У меня тут есть прайм. Uh, 500, 500, 500, даже 600 й прайм. Ты про черный перец знаешь историю? Я понял uh, только, что его могут туда бодяжить, гречихи. да, да. да. Ну, когда перемалывают. Когда он цельный, он отличается по плотности зернышек. Чем плотнее зерно, тем вот в литровом сосуде помещается его по весу больше. И то, что сейчас продается в магазинах, это примерно там 450 граммов в литровом сосуде, ну, максимум 500. Самый качественный 570-й, 507 на литр, это международный эталон качества, считается. Как у золота, да? Там да, так... да, да, да, но основной... и зерно также, плотное зерно точно так же измеряется. Вот, а мы что сделали? Мы взяли 570 самый лучший, отсеяли его на сити, 5 мм, взяли самые крупные оттуда горошинки и сделали 600, может быть, 620, то есть выше-выше вообще. И получил автоматически обалденный аромат, который вот, ну, просто не купить за деньги. Ну, за деньги, понятно, прокупить, купить, но не купить в России точно. Истории. Да, извиняюсь, рекламная пауза. Так, и 2 грамма перца. Перец мы просто раздробим ножом. Нормально? Все, поехали. У нас все по чесноку, добавим чеснока. Мы сейчас посыпем, сделаем ковер из специй, uh -huh. и потом туда расшлепнешь э, фарш. И вот так немножечко разложишь, и потом просто закрутишь, и у тебя получится рубашка из специй, да, то есть внутрь, ну, как ролл, да, внутри mm -hmm. красная, а снаружи mm -hmm. зеленая, да? Только фарш закладывай вот примерно с отступом на 5 сантиметров с каждой стороны, и вот до половиночки. Ну, да, да, примерно. Чтобы вот этот вот нахлыст, нахлест, у тебя был еще как оборачивающая пленка. Ну, а для новичков, те, кто делает это первый раз, есть более, ну, так, полный рецепт, называется рулет из курицы. Посмотрите, там много их, ветчина из курицы, рулет из курицы. У нас на канале найдете, мы там одни из первых по, по выдаче на ютубе. Ну, вроде бы все понятно. Поехали. И еще фишка, как разложить. Прям вот, прям покажу, дальше сам. Давай. Идеальный фарш, ты прям шикарно сделал фарш. Вот такими блинчиками его прям между руками расплющиваешь, да? Угу. И такой аппликацией занимаешься. Вот прям вот, и аккуратненько вот на свой вот волшебный квадрат угу. укладываешь. Давай, давай сам. Главное укладывать, чтобы не было полостей, чтобы не было больших бугорков торчащих, да? Вот, шикарно, идеально. Все, чем да. ровнее, да, тем, чем меньше дыр на срезе будет, тем будет красивее. И вот да, граница специй, да? И потом так вот полностью весь свой уложишь, шикарно, шикарно, идеально. Вот такая аппликация. Мне кажется, это будет очень вкусно. Для начинающих рулет – это идеально. Очень нравится. Такая прям… Так, ну сейчас самое, самое интересное, наверное, для новичков – учимся вязать колбасные узлы. А? Ну давай я покажу, там все просто, рука, щепотку, потом заводишь руку вот так снизу на большой палец кладешь, перевернул, открыл руку, схватил вот эту петельку, завязал петлю, да, и одел на руку, вот исходная, потом схватил эту рукой за батон, скинул эту петлю на батон и затянулся, зацеп, зацеп, петелька, за которую ты подвесишь ее в коптильню, наверное, да? Перевернулся. Такое же движение. Движение с одно и то же. Раз, петелька. Два петелька. Подтянул батон. Плотно такой, вот таким вот сделал. И такой вот, просто подтянул за... Сейчас, секундочку. Вот так. Раз. да, И потом раз, два, три, четыре. Все, колбаса готова. Ну и все просто. Все понял? Ничего, сейчас научимся. Какое слово потерял. Щепотка. Эту рукой раз открыл, вытащил, натянул петлю на руку, вот эту, да. Все, отлично. Вот у первого колбасы, это бросил, тебе не нужно. Теперь этой рукой схватил за батон и тянешь за длинную веревку, которая торчит вот здесь, да. Накинул, да, скинул петлю, раз так от, от бедра. Ага, вот шикарно, вот отлично. Первый колбасный узел. Да. Вот видишь, человек был колбасный узел а низ скидываешь сюда и это, это вытягиваешь наружу вот так вот раз вот и петелька получился а? угу. сам еще раз попробуешь Нет. ладно хорошо все на этой стороне мы закончили Перекидываем на эту сторону отлично отлично все тянить, фиксируешь рукой при плотный батон и тянешь за веревку тюрк тюрк тюрк тюрк тюрк все одно движение батон связан все все получилось так ну что сложно было нет. Ну, своей подсказкой было легко. Ну, ты сам, да? какая-то толще получилась. Это будет готовиться часа два с половиной. Это где-то около полутора, около двух часов. Просто размер, ну, там, чуть-чуть да, да, диаметр имеет значение. Ну, вот видишь, как, вот, насколько отличается диаметр. Хотя по размеру, по весу одинаковый. По весу одинаковый, да, но вот за этого. Значит, как готовить? Мы с вами делаем в духовке 85 градусов. Это самое главное правило наше. Если сделать 150, то он просто будет сухим, не такой сухой, сухой, Дряблой котлетой. Вот, именно 85, не больше. Подошва. Да, вот чтобы не было подошвы из индейки. Кстати, спортсмены с этим постоянно сталкиваются. Да, нам на сборы приезжаешь, и тебе там мясо дают. Просто вот в Португалии были давным-давно на сборе, и там просто мясо вообще не умеет готовить. Ну, именно вот в отеле, mm -hmm. где мы mm -hmm. были. Так-то mm -hmm. умеет, где mm -hmm. в ресторанах. Mm -hmm. И все, и ты ешь подошву, даже весь неохот. Ну да, конечно. А Вы... здесь будет сочно. Ну, если все, мы все правильно сделали. Я надеюсь, мы все правильно сделали. Все. Да, да. Правильно. Духовка 85, контролируем температуру. Самое главное внутри, вот этим датчиком. Я тебе тоже подарю, чтобы ты дома тоже готовил. Готовим до 70 градусов внутри. 85 снаружи, 70 градусов внутри. И все будет готово. Не переваришь, не пережаришь. Главное, вот датчик протыкаем, все. Но не сразу мы датчиком протыкаем, а где-то минут через 40-час, чтобы фарш снаружи успел схватиться, чтобы он был жестким. Юр, ты знаешь, я вот уверен, что э, центр дома находится вот в духовке. Поэтому я с ней всегда разговариваю, потому что ну, она хозяйка на, на, на кухне. Ты как считаешь, вот оно так, нет? Посмотри, как она там выглядит. Я, я ее сейчас буду кормить. Ладно вовремя подносить еды. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте, жители. Ну, поехали. Вот Ну что же, друзья, у нас все с вами получилось. Единственное большое, небольшое огорчение это то, что все-таки до меня при покупке это мясо накачали. Видишь? Видишь, что получилось? Да. Бульончик. Ну, ничего страшного. Ну что тут? Как говорится, не без, не без, не без греха. Твои мы, наверное, скрывать не будем. Как ты не считаешь? будем. Я его потом Дома съем, конечно. Это, кстати, бульончик станет такой желюшечкой. Такой даже кайфовой жилюшечкой. Mm -hmm. То есть соусом, можно так сказать. Вот, а свою порежу, порежу, я хотел это показать, так, а как тебе показать, ну, давай попробуем, как есть, вот так вот, как есть. Так, жилюха протекла, ничего да. страшного, так, а давай-ка я счищу, да, вот это я хотел сделать, смотри. Mm -hmm. а, Разноцветный у нас. Да, вот видишь, зеленый, mm -hmm. желтый, красный, вот, вот такую картиночку я хотел сделать. Вот такая вот. Понятно, что это вкусовщина, это все, все, это просто, ну, понятно. Но зато это визуально очень симпатично смотрится. Ну, ты теперь знаешь. Ну-ка, я попробую сочность не сочность. Очень сочно. Брат, очень смажут сочно. Ну там, если они накачали, еще мы добавляли, да? Да, тут либо мы лишние, либо они лишние. Мне кажется, кажется они лишние. Да. да, потому что я их заплатил за мясо, они не дали. Ну, вон. Надо написать жалобу. А, да. Месокомбинат. Нет, какой-то магазин был здесь соседний. Ну, да, же делал или магазин? Магазин продал. Если в магазине не сказал цену, по которой он готов купить, но мясокомбиан ничего не сделал. Мне так кажется. Очень вкусно. Мне запах нравится. Ты опять надеешься у нас, да? Не, не надеешься. А, вот здесь день пропуска. Да. Ну, ты завтра попробуешь. Обязательно. Обязательно. Друзья, все подписывайтесь на канал Юрия. У него э, обучающие курсы, мастер-классы, как быть здоровым, крепким, в э, сильном теле, с э, твердым уме, как говорится, и, и светлой памяти. Друзья, не забываем, что мы разыгрываем три книжки, секреты мотивации от олимпийского чемпиона Юрия Постригая. Там очень полезная информация. Вы будете делать тренировки, вы можете читать в захлеб то, что я там написал. И самое главное... Вам нужно выполнить Необходимые условия. А условия три. Ну, как обычно, нужно быть подписанным на канал Юрия. Пожалуйста, с моего канала. К Юри, пожалуйста. Э, нужно поставить лайк э, этому ролику у Юри. И нужно прокомментировать. Пожелать доброго здоровья. Пожелать ему новых успехов. Ну, в общем, не меньше, ребят, пяти слов. Как хотите. Вот. И все. И вы получите три книги. Метром случайных чисел. Рандомно мы с вами разыграем. Наверное, я это сделал один. Или с тобой как получится. Мы здесь это сделать. Как пойдет. Спасибо, Юр, еще раз. Рад был тебя видеть. Спасибо за то, что научил готовить. И вот эта вкусненькая сумочка. Я пошел. Белковый экстракт. Приступаем, пробуем наше блюдо. Сегодня у меня белковый день. О, маме, вот это да! Такой сачок. Надо подогреть, походу будет. Ну-ка, спробуем. Я говорил, что у меня когда без белкового день, мне нельзя. Тут самая фишечка это была, мы заворачивали в одном, в одних приправах. И, ну, то есть, внутри одни приправы были, а снаружи другие. М -м -м. Гениальный вообще рецепт. Тут просто вообще мясо и вода, и специи, все. И вот у меня гарнирчик к миску. Здесь укропчики и перчик. Все, я пошел есть. Подогрею сейчас это все. И будет вандерфул. Просто это отпад. Вот так. Круто очень. Очень вкусно.